Всем привет, друзья мои, подписчики канала и гости канала. Я Димас, оператор Антон. Очередной обзор. Сегодня будет у нас светофор. Ценовая категория в этих консервах недорогая. Там. Представляете, кто был в светофоре, знает, что стоит. Все до 100 рублей точно. Набрали 10 позиций и овощи, и рыба, и мясо. Так что вот начнем. Мне кажется, вот с овощной штуки. Это вот позицию ну, позицию такая вот. Закуска новая, она так и называется. Вот, до этого стафори не видели это, не этого, как бы, ну, новые позиции, у них обновление постоянно. Она не просрочная, масса 460 грамм. Составляющие здесь капуста, белкачанная, рис, морковь, лук, репчатый, матная паста, масло подсолнечное, рефинированное и всякие пошли эмульгаторы, загустители химии немного, кстати. Как бы штука прикольная. Ну, пробуем, скрываем. Звук приятный. Запах хороший тоже, вот смотрите, как выглядит. Капусточка тут, наверное, да. Прям запах идет, лучок. Конечно, эту штучку, наверное, греть надо. Но мы будем все холодное пробовать, чтобы настоящий вкус ощутить. Запах приятный, мне нравится. Такой напоминает э, столовскую, э, так сказать, капусту тушеную. Пробуем, чтобы у нас приятно вообще нормально мало соли по мне кому нравится рис с овощами эта тема хорошая на сковородочке погреть вообще будет бомба советую вам брать дальше мы попробуем сразу несколько позиций неприятных чисто для меня вот такая штука откровения окунь кирпук. Дальневосточный, да, дальневосточный натураль, с добавлением масла. Похож на судака. Наклейка такая неровная. Да? Открывай, э, замок здесь и как бы ну, перевернутый. Ну ничего страшного, главное, что вкус был. 240 грамм, состав, окунь, плюс масло. Все. Пробуем, открываем, естественно, не просрочка. Смотрим на вид как. Ну, так приятно выглядит достаточно маслица, даже там прослеживается запах ну, обычный запах консервных рыбы вот я позвольте солью водичку отсюда чтобы удобно было смотреть куски большие попробуем как на вкус не противный сразу говорю не противный вкус но ближе скумбрии наверное интересная вещь я чувствую что она тоже недорого стоит но вкус приятный такая рыба с душком, так сказать если вы и много кстати вот смотрите да полный 4 куска раз два три 4. ну как бы если он не крупный а целиковый тут вошел и вкус достаточно интересный у этой рыбы можно брать мясу перейдем дальше порвала стикетка ну, вот тут написано ветчина 100 процентов натуральный продукт да? здесь 25 грамм мясо ветчина рубленная к завтраку консервы мясные Вещины рубленые и стерилизованные Состав свинина, мясо птицы, меха, балки. Интересное что-то такое Добавки разные Немного, кстати Производство город Троицк, Челябинская область. Про годности тут не Кроме посмотрим, посмотрим сейчас Смотрите Вот такая штука Довольно-таки интересная А запах пока непонятно. Ну, так, то, что было написано, в принципе, это про присутствует. Провернутое мясо, ветчинный продукт. Смотрите, какая штука попалась мне. Ну, как бы, да, вы понимаете? Ветчинный кусок, это, от ветчины упаковка какая-то. Что за инженер работал? -то? Ну, как бы, уже противно есть, понимаете, да? Вот эта вещь, она не катит. Ну, естественно, я сейчас это попробую. А что делать еще? А мясо тут, наверное, крысиное, скорее всего. Ну, запах не противный, как бы. Попробуем. Ну, вот я сел кусочек и все, больше не буду есть, потому что вот этот тряпочек меня смущает. Ну, как бы, я не готов есть дальше. Не противно, но не советую брать. Уже косяк полный. Такая штука. Вот, так что, отставляем в стороночку. Вот эта штука, конечно, вообще... Ну, Пол метра тут этой пленки какой-то, Было мясо, будет рыба. Вот такая штука у нас. Шхуна, паста рыбная кальмаром, с кальмаром и с креветкой. Хранится недолго, сколько тут, 4 месяца всего лишь. Вот, попробуем пасточку, вот такая вот она как бы везде она такая присутствует во всех магазинах вот мы решили тоже попробовать что там светофор нам предлагает откроем современную упаковку стандартная на запах ну как бы ничего в принципе я не чувствую особого интересного очень жидкая по своей структуре ну паста она в принципе на маска должна быть такая ну такой вкусообразный ну, креветка чувствуется. Ну, как бы на вкус приятная, там, и химии замутили. Главное, чтобы потом плохо не стало. Ну, Республика Беларусь, санта бремер В принципе, прикольно, как Беларусь сразу вызывает доверие. Не противное точно, неплохая паста. Неплохая, это плюс. Дальше идет опять у нас мясо, сейчас пойдет, округ Тамбовский. Пока мясо сегодня неудачное, ну, на всем обзоре, в принципе, мясо очень неудачное. Упаковка старенькая. Достаточно простая, 3 года, как обычно, любые консервы, 35, 325 грамм. Вкусный обычай, фирма называется. Пробуем, открываем. Такая прям вот, еще более не мясная. Но есть крапление мяса, как на запах. О, на запах не, неприятный, такая свининка старенькая. Ну попробуем. На вкус нормальный, соленая. Соли убили, здесь вкус ну, наверное, с голодухи можно съесть но, опять же, в последнее время я не очень доверяю мясным консервам главное, чтобы потом последствий не было первоначально, очень красиво съедобно ну, можно такую штуку взять на маску достаточно прикольная штука можно брать, если она не очень дорогая интересная штука после мяса перейдем к рыбке интересная вот такая упаковочка такая цивильненькая как сказать, даже Европейская завтрак обед ужин в любой момент можно есть это все Паштеты из иваси город модедово вот вот это меня сразу пугает вот когда я вижу московные какие-то города срок годности три года значит консервы еще отдельная наклейка производителя рыбный кон консервы срезованные паштет с сардины тихо тихоокеанский иваси все возможные напоминание где можно посмотреть срок годности сколько хранится и как бы молодцы все есть новый самок. сейчас вскроем посмотрим что у нас тут на вид как запах ну, приятный такой селедочный мягенький такой почти этик да а вкус тоже так соленый опять же ну на иваси не особо похоже ну, рыбный вкус запах присутствует не противно хорош паштет достаточно съедобный цвет такой достаточно приятный тоже. консистенция тоже очень такая нежная хорошая штука мне понравилось и как бы после рыбы перейдем а, к моим любимым овощам угощение славянки фасоль домашней традиционной из печи очень приятный должен быть у нее аромат большая банка стеклянная 700 грамм стоит она тоже наверное, 100 да Я не помню да вот новая категория на 100 рублей 100 при этом у вас идет банк стеклянный в подарок хочется прямо вот открыть попробовать открывается легко такая на вид немножко есть вот масло тут сверху ну как бы норм все в норме чуть темный цвет но это стандартный внутри аппетитно все выглядит очень люблю пробуем запах отличный приятный идет запах запах есть печеный не обманули достаточно вкусная если поход брать единицы неудобно банка стеклянный а так как по мне с хлебушком то это вообще зачет реально хорошая вещь вот эту штуку берем возможно будет потом изжога ну как бы это уже сами смотрите по себе анчоусы интересные позиции тоже новая мне кажется в этом в светофоре начался европейский 168 грамм Со -э -э состав анчелс европейский неразделанный обжаренный угу. вот такой значит хорошо а республика крым Ха -ха. Республика крым понятно чуть сразу брызнула в томатном соусе что-то не, не было написано да вроде? я не прочитал а тут томатный соус полез томатная паста да написано я что-то не это состав большой ну ладно я думал, будет с другой немножко в масле. И что мы тут видим? Как думаете, что мы тут видим? Кирк в томате мы видим. Просто стандартный Кирк в томате, который обосрал мне все руки. На запах обычная килька. Смотрите на вид какая. Крымчанка. Горькая томатная килька в томатной пасте стандартный вариант может быть это анчоус да но как по мне это просто вот клик в том. они просто испортили Но это вот зачем надо вот есть есть анчоус надо делать анчоус зачем портить если это анчоус делать его в томажном соусе ножки кильку они не поймали в этом году кто знает ну так клик в томате неплохая паштет с гусиной печенью фирмы Хейм хэмэ очень знаменитая, странно, что это продается в светофоре ну, интересно, да, с укропом хороший паштет, мне кажется, будет производство уже наше, по ходу дела да, Владимирская область вторая смена Делают это все, посмотрим, как вторая смена упаковалась, что там у нас внутри большая банка большая банка достаточно приятный запах обычно я видел такие баночки менее миниатюрные упаковки Приятный такой паштетик. М -м -м. Хороший такой. Кому нравится паштет, то знает. Но укроп чувствуется сильно на самом деле. Но если я не ошибаюсь, эта фирма э, венгерская. Может ошибаюсь французская. Отлично. Я бы тоже брал, советую вам брать. Последняя у нас баночка на сегодня э, Butterfish э, Европром фирма называется банка хорошая красивая упаковочка небольшая стекло производство город э, Санкт-Петербург принципе нормально для рыбы такую штуку я не покупал ну никогда не пробовал в жизни даже их много сейчас стало на прилавках магазина море отличный звук приятный запах достаточно овощной с оттеночками не рыбными на самом деле ну такой приятный такой вот копчененький здесь, естественно понимаете из чего это все сделано из всяких всяких обрезков вот но при этом вот присутствует смотрите, лучок нету никаких ненужных предметов как вот было в ветчине там приятно все выглядит попробуем на вкус очень пряный и сладкий при этом довольно съедобный до рыба в принципе можно взять в цене недорого стоит Дегустация хорошая была, приятная достаточно, не такая отратная, как обычно. В принципе, едобная. Берите, покупайте, если есть у кого-то там на районе светофор, магазин, на природу особенно, если выбираете, творите там уху, там подобное, и чуть-чуть закусочки предложите для гостей, будет очень бомбически. Всем приятного аппетита, я не отравился, я вот, мы снимаем еще видео до сих пор. Жив здоров, и вам добра и здоровья желаю. Все, Дима с вами был, оператор Антон. Увидимся на нашем канале. Лайки, дизлайки ставьте, кому под первый раз на канале. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Нам нужна ваша поддержка. И друзья, кто уже подписан, тоже ставьте лайки. Очень приятно нам давайте. Удачи вам, пока-пока.